Друзья, в этом видео мы с вами проанализируем все активы, которые анализируем на протяжении всего нашего времени. Это и криптоактивы, и драгоценные металлы, и евро-доллар. И на всех активах вырисовываются просто потрясающие невероятные ситуации. Поэтому обязательно смотрите это видео от самого начала до самого конца, поскольку здесь вы получите колоссальное количество опыта в плане технического анализа. Всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Кигай, и мы с вами здесь обучаемся техническому анализу прямо на живых примерах. Я делаю свои анализы, делаю прогнозы и вы уже сами решаете, что делать с этими прогнозами. И потом мы уже смотрим, да, что произошло по факту. Плюс ко всему я напоминаю, что у нас здесь есть куча видео предыдущих, и вы можете их посмотреть и сравнить с тем, что произошло. Вот как мы все это дело анализировали. Также вы здесь получите много опыта в план теханализа. Итак, давайте начнем. Начнем мы с непопулярного и с того, что займет как можно меньше времени. А Быстренько скажем наш анализ по евро-доллару. Что мы здесь прогнозировали, друзья? Мы здесь прогнозировали выход из этого клина. И движение вниз до предыдущего экстремума, то есть до уровня 1.21. А здесь у нас сверху находится глобальная область сопротивления. Слева мы видим такую же картину. Движение вверх, клин и выход из клина к нашему уровню 1.21. Здесь ровно то же самое. Клин, выход из клина и движение к уровню 1.21. Это был наш минимальный потенциал и он полностью реализовался, прямо в точности. Посмотрите, где цена у нас отскочила. Итак, здесь у нас прогноз сбывается. Тренд у нас потихоньку сменяется, и мы ждем движения уже к уровню 1.20. То есть тренд сменяется восходящего на нисходящий. Постепенно наши максимумы понижаются. Далее, друзья, золото. На золоте также наша картина, наш прогноз полностью реализовался в точности. Практически в точности мы прогнозировали движение до уровня 1 и 1850 примерно. Да, вот она. И цена отскочила немножко пораньше. Но тем не менее. Диапазон наш сохраняется. У нас здесь присутствует восходящий диапазон. Вот он. Цена движется от уровня к уровню. И мы с вами прогнозировали движение от трендовой линии сопротивления до трендовой линии поддержки. И вот то самое движение мы с вами поймали. Плюс ко всему, также я вижу здесь вырисовку головы и плеч. Вот она. Вот плечо. Вот голова. Вот плечо. Линия шеи у нас была пробита и цена стремилась вниз. Что я предполагаю далее Это у нас коррекция от движения вниз И скорее всего цена все-таки пойдет чуть пониже До уровня 1.825 То есть я предполагаю вот такое вот движение Поскольку все-таки здесь есть намеки на смену тренда. И скорее всего данная трендовая линия поддержки будет у нас пробита. И цена устремится вниз. Это мое предположение на основе тех факторов, которые я вижу. И, друзья, переходим теперь к биткоину. Что у нас на биткоине? А, крайне интересная ситуация. Смотрите, мы с вами прогнозировали, предполагали, что цена у нас после этого движения вниз пойдет к уровню 38 тысяч. Опять же, все реализовалось. Как мы с вами и предполагали. Цена дошла до уровня 38 тысяч. Произошел своеобразный ретест этого уровня. И цена устремилась вниз до трендового линии поддержки. Теперь, друзья, смотрите, можно предположить, что трендовая линия поддержки у нас была пробита, но я так не считаю, поскольку здесь у нас находится область поддержки 35 тысяч, достаточно сильная, и цена еще ее не пробила. А как мы помним, тренды в линии сопротивления поддержки подстраиваются под максимумы и минимумы. То есть их можно менять. Тем самым мы можем просто сместить трендовую линию вот таким вот образом. И получаем, что у нас цена все еще ходит в диапазоне треугольника. И никуда пока что из него не выходит. А насчет потенциала. Потенциал сейчас больше на понижение. А, на понижение. То есть рыночная картина у нас более-менее сменилась в сторону медведей. А, но какого-то явного признака пробития пока что нет. У нас происходит отскок от Трендовый линии поддержки и даже возможно такое, что цена пойдет дальше вверх уже к в линии сопротивления и к уровню 38 тысяч. Если у нас появятся здесь предпосылки для пробития, то естественно будет пробитие и цена пойдет к уровню 30 тысяч. Опять же ждем здесь конкретного сигнала, пока что его нет, но потенциал больше на понижение, то есть больше вероятность того, что цена пойдет именно вниз, чем вверх. Пока что вот такая картина вырисовывается на биткоине. Итак, идем с вами дальше, Ripple. Что у нас здесь на рипле? Мы с вами прогнозировали, опять же, что цена у нас отскочит от трендовой линии поддержки и пойдет к трендовой линии сопротивления. А это у нас все локальное движение вниз, коррекционные, от глобального восходящего движения. Цена у нас входит в диапазоне от уровня к уровню и как раз таки благодаря этому диапазону мы с вами предполагаем движение вверх к трендовой линии сопротивления. Что у нас здесь вырисовывается более локально? Смотрите. Сверху находится область сопротивления. Давайте нарисую Вот наша область сопротивления И здесь можно увидеть восходящий треугольник Вот он, смотрите Трендовую линию можно чертить вот таким вот образом И тогда покажется, что трендовая линия с поддержкой уже была пробита И цена готова идти вниз Но также трендовую линию можно чертить вот таким вот образом и тогда а, диапазон восходящего треугольника у нас сохраняется Я считаю, что цена все еще находится в диапазоне восходящего треугольника И пока что потенциал здесь больше на повышение Поскольку у восходящего треугольника больше вероятности именно к повышению Ну и плюс ко всему мы видим эту картину общую Движение от трендовой линии поддержки до трендовой линии сопротивления Но опять же, если биткоин у нас пробьется вниз, вместе с ним прилетят и другие альткоины Следовательно, этот восходящий треугольник может пробиться вниз И в случае пробития а цена пойдет к уровню 0.8% это первый экстремум, вот он 0.8, а потом возможно коррекционное движение и движение к 0.7. Но я не думаю, что такой сценарий реализуется. Максимум движения до 0.8. Учитывая то, что у биткоина потенциал больше на понижение, а у рипла больше на повышение, то я рекомендую склоняться все-таки картине биткоина, поскольку здесь присутствует корреляция. Следовательно, здесь картина в большей степени не определенная на рипле. И нам нужно подождать конкретного сигнала. То есть либо у нас будет пробитие и цена устремится вниз до уровня 0.8, либо отскок. И поджать у нас продолжится и возможно будет выход из этого диапазона вверх Опять же мы смотрим по факту реализации сценариев Нам нужны конкретные сигналы Далее эфириум Та же самая картина вырисовывается восходящий треугольник а, с потенциалом на повышение Но картина здесь не такая хорошая как у рипла То есть у рипла есть конкретные четкие цели, конкретные диапазон а здесь такого на эфириуме у нас нет Есть только один максимум вот здесь вот И пока что судя по свечам опять же потенциал здесь больше на понижение Обратите внимание на эти свечи Здесь была показана у нас сила медведей Вот эти свечи Сравните это с свечами на повышение. То есть очень уверенные свечи на понижение и очень уверенные свечи на повышение. За повышение говорит восходящий треугольник, за понижение говорят опять же свечи. Картина неопределенная. В случае, если треугольник у нас пробьется вверх, цена устремится к уровню. 3400 – это минимальный потенциал в краткосрочной перспективе. Если треугольник у нас будет пробит вверх, если треугольник у нас будет пробит вниз, то цена устремится до уровня 2200. Вот этот уровень, будет вот такое вот движение. Опять же, сейчас все внимание на биткоин, и у биткоина пока что потенциал больше на понижение, поэтому, судя по всем факторам, которые я нашел на всех криптоактивах, я склоняюсь к понижению. Но вы должны понимать, что понижение – это вот не прям понижение до уровня 20000, нет, пока что таких сигналов у нас нет Понижение вот до уровня 34 тысячи, возможно 31 тысяча будет понижение Если у нас вот этот вот диапазон треугольника пробьется вниз Предпосылок для повышения мало, для понижения больше Я склоняюсь к понижению Плюс ко всему на часовом тайфрейме мы можем видеть линию ma 50 Вот эта вот белая линия Она также у нас пробилась вниз, протестировалась и теперь она служит для цены областью сопротивления. То есть здесь цена от нее отскочила и движется вниз. Вот такие дела, друзья. А вот такой мой прогноз всех активов, которые мы с вами затрагивали. Где-то у нас есть конкретные четкие цели конкретные рекомендации, где-то нет. Где-то картина неопределенная, где-то с на понижение. Все, я вам прокомментировал. И помните, что технический анализ это не слепой прогноз, это план на случай реализации разных сценариев. То есть мы здесь отвечаем на вопросы, где лучше покупать, где лучше продавать, где больше вероятность пробития, где больше вероятность отскока и так далее. Вот в чем смысл технического анализа. Он помогает нам ориентироваться в психологии толпы. А график – это отображение психологии участников рынка. Друзья, обязательно ставьте этому видео лайк, если видео было для вас полезным. Пишите в комментариях ваше мнение насчет активов, насчет биткоина. Пишите свою обратную связь, и мне будет интересно послушать ваше мнение. Всем желаю всего самого лучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.